Всем гостям и подписчикам моего канала, привет! Сегодня я расскажу вам о том, как приготовить электролит на основе раствора щелочи для заправки водородного газогенератора h H21 универсал. Для заправки практически всех своих газогенераторов я применяю только один вид щелочи. Это гидроксид натрия. Гидроксид натрия на сегодняшний день является самым доступным химикатом на рынке. Его можно приобрести в любом магазине бытовой химии. Под различными торговыми марками Но, как правило Все химикаты В составе которых Присутствует гидроксид натрия Продаются для Одной цели Для устранения Засоров в сточных трубах Я чаще всего использую Вот такую щелочь У нас она продается под торговой маркой Кэми Сделана она в Беларуси В составе Гидроксид натрия. Обратите внимание на гранулы. Гранулы кругленькие, белого цвета, без каких-либо вкраплений и народных веществ. Вот так должна выглядеть э, щелочь, которую можно применять в электролизе. При покупке любых химикатов для чистки источных труб всегда обращайте внимание на внешний вид химиката. Ни в коем случае нельзя применять вот такую щелочь. Обратите внимание, в составе этой щелочи есть гранулы серого цвета это не что иное как обычный алюминий эту щелочь наверняка можно использовать для чистки сточных труб но она ни в коем случае не подойдет нам для электролиза при работе с любыми щелочами всегда используйте первичные средства защиты щелочь это довольно агрессивная среда очень опасная Поэтому для защиты глаз и рук всегда используйте брызгозащищенные очки и, как минимум, резиновые перчатки. Теперь давайте приступим к процессу приготовления электролита. Для этого нам потребуется дистиллированная вода. Кстати, для полной заправки газогенератора h 21 потребуется ровно 7 литров воды. Также нам потребуется щелочь гидроксид натрия. Мерная емкость, в данном случае пластиковая объемом 1 литр, и обычная чайная ложка. Для приготовления электролита нам потребуется растворить 120 граммов щелочи в 7 литрах дистиллированной воды. Значит, Сейчас мы берем чайную ложку. Одна чайная ложка с горкой это 5 грамм щелочи И насыпаем 120 грамм. 1, 2, 23 24 24 ложки это 120 грамм щелочек теперь наливаем небольшое количество воды буквально грамм 50 и растворяем щелочку После чего доливаем воду до объема 1 литр. Теперь полученный раствор нам нужно смешать с большим объемом дистиллированной воды. Ну вот, получился электролит. Здесь небольшой объем, но нам теперь необходимо вот этот раствор, довести его до объема 7 литров и заправить в аппарат. Ну вот, теперь нам только осталось залить полученный электролит в газогенератор. Для этого откручиваем пробку заливной горловины. Да, забыл сказать. Аппарат оснащен э, системой звукового оповещения при отсутствии электролита, поэтому его необходимо во время заправки включать в сеть. Все. Звуковое оповещение отключилось, это говорит о том, что аппарат заправлен Закрываем горловину И проверяем газогенератор на работоспособность